С 19 октября у моста Единства на улице Даугавас ведется основательный ремонт кольца кругового движения. Для разгрузки улицы от заторов Даугавпилскому самоуправлению удалось получить все разрешения и договориться о проведении работ в ночное время, начиная с 8 вечера. Руководство города намерено и следить за тем, чтобы работы на особо интенсивных участках движения проводились ночью, не затрудняя передвижение автотранспорта. Надо сказать, что Даугавпилс достаточно давно не встречался с таким вопросом. По ночам работы не велись по многим причинам, но вот сейчас все-таки решились на это и, видимо, сделали правильно, потому что пробки в дневные часы, в утренние часы исчезли совершенно, ну а в результате того, что объявлен локдаун, в ночное время здесь работы могут вести совершенно спокойно. Кольцо кругового движения у моста Единства уже давно нуждалось в ремонте из-за сильной изношенности покрытия. Теперь в этом месте планируется полностью отказаться от брусчатки и уменьшить наклон дорожного полотна на круговом перекрестке. Все эти работы, если не подведут погодные условия, исполнительно намерен до 2 ноября. Между тем, сейчас самоуправление осуществляет закупку на разработку проекта по капитальному ремонту самого моста. Сооружение уже давно нуждается в серьезном обновлении. Требуется улучшить гидроизоляцию, предотвратить коррозию бетона, вычистить соединения и шарниры. В ближайшем будущем также предстоит провести ремонт улицы Леяла на гриве, на участке от моста-единства до моста через реку Лауциса. Наряду с текущими и запланированными ремонтами на уровне самоуправления вновь актуализирован вопрос о проекте второго моста через Долгову, призванном разгрузить поток машин в черте города в особенности грузового транспорта. В настоящий момент рассматриваются варианты сооружения вблизи железнодорожного моста у Даугубевской крепости или у пересечения улиц Льела и Селияс на Гриве. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугупульского городского самоуправления.